За последние пару дней в комьюнити Stand 2 произошло очень много событий, связанных с разработчиками. Эти события достаточно неприятные, потому что нам запрещают рекламировать Telegram шопа нам запрещают рекламировать GG Стендов, нам запрещают рекламировать Болтрапы и вообще какие-либо сайты с кейсами. Но при этом мы нормальную альтернативу пока что не получили, только если код автора. И то кода автора он не будет приносить достаточно много и зарабатывать особо мы с него не сможем. Но ну, а если мы не сможем зарабатывать, мы не сможем жить, мы не сможем есть и вообще содержать себя. Все началось с запрета рекламы телеграм-шопов по продаже голды. Но ну, а недавно вообще снесли канал Миллионник джиджи стендов, на котором было 1,7 миллионов подписчиков. И если разработчики продолжат блокировать просто все пути ютуберов к рекламе, к заработку, у нас и так монетизации это нету в России, как мы будем зарабатывать? Если продолжится такое дальше, то все ютуберы просто ливнут другие проекты. Как раз выходит кс2 на телефоны, слух распространенный, возможно все перейдут туда. Не так давно такому человеку, как Купер, снесли канал с более 300 тысячами подписчиков и еще один канал, на котором было более 200 тысяч подписчиков, за рекламу ТГ-шопов. То есть его канал просто застрайкали Аксель Болт. Всему виной служит то, что ТГ-шопы и Джиджи с Болтропом собирают основной доход у разработчиков игры. Так что возможно, из-за жадности компании Axel Bolt игра умрет, потому что все ютуберы просто из нее ливнут и останутся только те игроки, которые потратили колоссальное количество времени на данный проект. И то, скорее всего, они тоже ливнут. Насколько я помню, подобная ситуация была с игрой Block Strike. Она также умерла из-за того, что разработчики просто задушили ютуберов и ограничили их просто во всем. Сейчас игра лежит полностью мертвая. Возможно, ту же участь в скором времени ждет и стендов если разработчики продолжат нынешние действия. И напоследок хотел бы сказать, чтобы вы распространяли хэштег «Не душите ютуберов», пока разработчики не уделят должного внимания нашей проблеме.